Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч. И сегодня у нас будет необычная тема. А тема будет следующая. Буквально пару дней назад я консультировала молодую девушку и одну, и вторую, у которых есть проблемы выбраться из того болота, которое у них есть. А болото следующее. Отношения с мужчинами не строятся. Попадаются те козлы, как они говорят, которые их унижают, которые не предлагают замуж, которые используют их по назначению только тому, которому они видят. Ну только секс там, какие-то дешевые подарки, на этом все. Одна и вторая девушка, одна вообще красивая очень, ну очень красивая, а... Действует в жизни по старому накатанному способу. То есть мальчики, какие-то иллюзии, уже ей 28 лет, уже как бы пора, как она говорит, ну, к чему-то прийти, построить серьезные отношения. Ей встретился мужчина, который ей нравился и даже говорил ей про то, что вот мы поженимся, но при этом никаких действий не предпринимал. Она все ждала, ждала, ждала. В итоге... В итоге эта связь, которую они прожили несколько месяцев, там что-то месяцев-семь месяцев, месяцев закончилась ничем. Он ее бросил. И вот она пришла с переживаниями о том, что этот мужчина является таким вот... Такие часто встречаются, что не хотят серьезных отношений, только мелкие отношения какие-то, Обещают там, типа, что-то обещают, на самом деле не получает девушка того, чего она хочет. Что на, самом деле, что на самом деле важно? Не важно, какая ваша тема, друзья мои. Ваша тема построить отношения или ваша тема выстроить бизнес свой в офлайн онлайн. У вас должна быть четкая, конкретная цель. Зачем вам это надо? Что вы хотите на самом деле? Вот я пишу посты, я пишу видео, вы это видите, как на самом деле нужно построить свою цель, зайти туда, как будто это уже произошло. Есть там пост у нас, посмотрите, спасибо, что вы подключаетесь, пишите, что вы меня слышите, ставьте какие-то лайки, чтобы меня поддержали, у меня было больше эмоций, энергии для вас. Так вот, любая наша цель, осознаем мы ее или нет, является той целью, которую вы себе ее поставили, даже если это не ваша цель, даже если вы не осознавали. Но то, что у вас сегодня есть, внимание, это результат ваших действий. Согласно ваших целей, согласно целей других. Если мужчина, например, если про отношения заговорили, если мужчина пришел к вам, вы встретились, у вас там ах, «Ах, везде тут у вас там все и вас прям, прям распирает». Вы пошли с ним в отношения, пошли с ним в постель. Вы надеетесь на свадьбу, на семью. И он вас не берет в отношения, значит, это вы просто дура. Вот, вот мы все дуры и дураки по жизни. Я сейчас никого не хочу обидеть, сама такая. Но мы просто, поймите, выполняем ту цель, которую хочет он. Но в данном случае мы не знаем, чего мы хотим. Мы это не озвучили, мы это не проговорили. А почему не проговорили? Потому что стоит какая-то программа, мама заложена в социум, о том, что ты не такая, ты такая, раз такая и или ты там такой, на больше ты не способен. Мы это не осознаем. И когда приходит такой человек, который... Использует нас. И мы на это ведемся, значит, мы, выполняя цель другого, понимая, что других больше людей нет, этот единственный, этот козел единственный, ну так мы говорим про мужчин, мужчины также говорят про женщин, что она такая меркательная, она такая, только деньги и подавать. Есть такое? Так вот, люди должны между собой договариваться. Если вы имеете то, что вы имеете, это результат ваших действий, ваших мыслей, ваших установок. А теперь, внимание, еще раз повторюсь. Для того, чтобы получить то, чего вы хотите, у вас должна быть первое. Во-первых, много записано желаний, хотелок. Мозг, он находится... Там как каловые массы, запаяно, за, за, за потому что мы не умеем желать. Поскольку даю эту книгу, инструкцию, как написать правильное желание. Бесплатно в подарках, платно за небольшую цену. Только единицы делают эту практику и запускают свои мозги. Так а как же вам что-то придет, если у вас даже в мозгах этого нет? В мозгах у нас каловые массы. Нам бы лучше погонять какую-то информацию. Что-то новенькое узнать. А вдруг само рассосется? К цыганке пойти, к тарологам пойти. Хороший таролог, кстати говоря, хороший консультант, он хороший психолог. Он будет вам, расскажет, что вам, вас ожидает, но при этом тонко не будет вам моделировать ваше будущее. Он скажет, что вам нужно делать. А так как люди ленивы, как инертные, инертно, как животные, то животное как-то нос по ветру держит а мы хотим ничего не делать, и чтобы было нам. Поэтому в лучшем случае они ходят, сегодня очень много развелось, гадалок, специалистов, которые помогают там будущее увидеть там и так далее. И при этом человек, когда ему плохо, она сколько прошло тренингов, сколько консультаций, платных и бесплатных, и все равно она идет, когда ей плохо, она идет гадать. Или идет в клуб, или идет за сигареткой. Или идет... Снова крутится вот, вот как в болоте, в этом обычном. Поэтому, когда вы хотите чего-то нового, вам нужно делать новые действия. А какие это действия? Если один человек смог подобной вашей теме, отношения это ли бизнес, или это здоровье, неважно. Если один человек смог достичь того, чего вы еще только мечтаете, значит, и вы можете. В нашей нервной системе закодировано все то, что вы хотите. Если вы только захотели, импульс мозга подает, что тело, тело, тело действует, ты тоже это можешь. Поэтому сначала зафиксировались, чего вы хотите на бумаге. Кому нужна эта книга-инструкция, пишите «хочу книгу-инструкцию», не хотите, идите берегом, просто слушайте меня и других, и нифига не делайте, не надо вам это. Сначала записывайте, чего вы хотите. Желаний должно быть много. И я хочу вам сказать, что очень трудно писать желания, когда мозги вкалываемыми массами. Я сама, напомню, писала. У меня я еле-еле нацарапала 60 желаний. Я плакала. Говорю, как это я такая тупая, не могу написать? Да не тупая. Просто у людей нас, нас запрограммировали так. Хочешь много, мало получишь. кубозакаточную закаточную машинку включи. Кто об этом слышал? Поэтому нам трудно очень писать эти желания. Поэтому покупают кучу тренингов, читают, слушают и нифига не делают. Поэтому купите эту книгу. Возьмите, она там стоит там, 10 долларов, по-моему, или сколько, я не помню, там копейки она стоит. И сделайте. Напишите в группе про свои желания. Я вам подкорректирую, чтобы было правильно, согласно того, как устроен мозг. Я вам как психофизиолог это говорю. А потом постойте цель. А потом выработайте привычку. Итак, Переходим дальше к конкретике. Если ваши отношения застряли, и вы уже многие годы хотите и мечтаете построить отношения, найти себе любимого человека, и если вас до сих пор этого нет, значит, вы ничего не делаете или делаете мало, и слишком себя жалеете, жалеете денег, жалеете себя. Вы просто инертная, бессовестная. Особь. Я такой была, я знаю, когда у меня что-то такое не получается, я себя понимаю, что это я, это мои, это моя ответственность. И так любой человек. Если у вас нет того, чего вы хотите, значит, вы инертны. Вы не сделали того, что делают другие и уже это имеют. Понимаете? Поэтому первое, еще раз повторяю, отношения ли это, деньги ли это, бизнес ли это, здоровье ли это, в мозгу, чего я хочу, представляю себе, как будто я это уже имею зафиксировали этих желаний, записали их на бумаге, выложили в группу, я их проверила, подкорректировала, чтобы это было правильно. Потом садитесь и строчите их. Сначала вы описываете каждое желание детально, чтобы мозг привык, чтобы вы видели, вижу, слышу, ощущаю. Потому что левое полушарие – это сколько? Цифра, если там про бизнес говорим. А правое – для чего? Как вы представляете себе, как вы отдыхаете на Луау? на поле, как вы с милым едете в путешествие, как вы утром просыпается, а он вам несет кофе в постель, ну, желательно чашечку, конечно, чем в постель. И так далее. Вы описываете цвет, запах этой кожи в машине, и так далее, и так далее. Эту люстру, которую вы хотите в доме. Так все устроено. Итак, сначала вы пишете желание. Много, много и еще раз много. Но не хочу. Хочу – это цель. Поэтому желание – это квантовая психология, это запрограммировать мозг на то, что вы хотите. Потому что если 10 тысяч долларов, к примеру, то для чего? Слева цифра, а справа описываете, а что вы там хотите, потому что деньги приходят для удовольствия, понимаете? Деньги приходят для удовольствия. И вот сейчас те люди, которые зашли ко мне в бизнес на путешествиях, кстати, кто еще тут это ожидает, что мама на голову упадет? Нет, не упадет. Вот тот, кто сейчас зашел ко мне в бизнес на путешествиях, Сейчас вход, кстати говоря, продлили э, акцию, 134 доллара, так вам на всякий случай скажу. Так у вас будет месяц индивидуального, группового, в том числе, коучинга. Я буду прорабатывать каждого, прочищать про, ваши каловые массы в ваших мозгах. Говорю, это как есть, открыто, потому что у меня у самой этих каловых масс было немерено, и значит, у меня их нет, мы их должны чистить каждый день. Так же, как умываться, так же, как, понимаете, поэтому свой сад нужно постоянно под, подчищать, полоть, пропалывать, ну, сейчас не об этом. Так вот, сегодня я говорю о том, хочу сказать о самодисциплине. По сути, цель моего выступления сегодня – это про самодисциплину внешнюю и внутреннюю. И благодаря этим девушкам, которые приходили ко мне на консультацию, я раздолбала их пух и прах и сказала, «Не потому, что у тебя денег нет на личный коучинг, а потому что ты еще не созрела, потому что тебе выгодно быть бедной, несчастной, тебе выгодно ковыряться в себе» вместо того, чтобы проработать новые навыки, выработать самодисциплину, стать той девушкой, которую уважают и любят мужчины и хотят иметь в своем окружении, хотят на тебе жениться. Если ты сигарету изо рта не выпускаешь, если у тебя юбка до самого некуда, если ты выглядишь на... только как девушка на одну ночь, так как ты можешь построить связь э, с мужчиной, и выйти за него замуж? Как это непонятно, сколько тренингов нужно проходить? Если ты э, расползлась, как э, тушка корова, какого хрена ты расползлась? Почему не занимаешься собой э, правильное питание, правильный сон, гимнастика, йога, дома? Если денег нет, включаешь интернет и дома делаешь, тебе же это надо. Нету денег на тренинг. Я помню, когда у меня не было денег на тренинги, я включала массу там трени этих видео, полно сегодня в интернете, потому что мне это надо было, мне не выгодно болеть, мне не выгодно быть старой, мне не выгодно быть бедной, а вам выгодно тем, кто до сих пор еще ничего не сделали. Так вот, хочу я сказать следующее, неважно тема это отношений, здоровья или бизнеса вам важно вырабатывать у себя привычки другого человека вам важно представить как вы это достигнете вот, вот это квантовая психология вам мозге нужно представить записать это все не полениться это же для вас надо почему говорю сколько ту книгу не давай пофиг единицы пишут и знаете кто пишет который приходит в коучинг за 2, 3 и 5 тысяч долларов вот те уже пишут а кому даешь это за копейки, нифига не пишут, понимаешь? Вот пишут, представляете, я, оказывается, так плакала, потому что не могла написать больше, чем 25 желаний. А что ты плакала? А потому что не лезет ничего в голову, и я поняла, что я тупая. Я ее понимаю, я когда 60 нацарапала, я тоже думаю, а, я, наверное, тупая, наверное, мозги у меня, мозги закорузлые, да. Так вот, первое, сколько чего вы хотите, представить, что вы уже там, на Бали, на глаз, с любимым в путешествии, у вас там трое детей, вы едете в какой-то красивой машине. Окей. Десятая ступенька. Дальше. Девятая ступенька. А что ты там сделала, чтобы туда попасть? Восьмая ступенька. Какие такие навыки ты применила? Что ты делала, чтобы попасть на восьмую ступеньку? И так до первого. Это прорабатывается в личной коуч-сессии. Так вот, те, кто сегодня зашли ко мне в мою группу, на путешествиях я даю вам 30 дней личного коучинга, где мы простраиваем ваши коммуникации, умение выступать, умение вести лайв-трансляции, продавать. Причем в MLM-бизнесе, в любом бизнесе, в коучинге, вам не надо никого уговаривать. Если человек не готов, идите в Берегом гуляйте. Не созрели еще. Выбирайте тех людей, которые готовы, которые ищут вас, которые видят вашу энергетику, которые знают, как вы... Покажете этот путь, который вас продублирует на каждый день. И вот этот коучинг стоит тысячи долларов. И поэтому те, кто у кого хватает сегодня соображаловки, которые сейчас придут ко мне в эту группу, построите бизнес на путешествиях. Во-первых, будете путешествовать, получать удовольствие от путешествий, познакомитесь с своими любимыми мужчинами, усилите свои отношения, у кого есть семья. Ну, у кого-то серенькие уже отношения. Мы же понимаем, что не может быть вечно все хорошо. Отношения нужно постоянно поддерживать, них нужно трудиться. Вот я сегодня получила втык от своего мужчины, который говорит, ты слишком много работаешь. Я пообещала, что вот сейчас, вот, пока акция идет в этой компании, мне нужно более активно людей раскачать, чтобы они сообразили, пришли вот ко мне в эту команду, потому что у них есть уникальная возможность, во-первых, прокачать свой бизнес, Сделать вообще бизнес на интернете через прокачку себя как личности, умение говорить, общаться, выступать, убрать эти страхи. Естественно, там ваши тела немножко свалятся, кого-то вес там запредельный, у кого-то страхи уйдут, потому что мы каждый день будем прорабатывать, лично прорабатывать каждого, что нужно делать, как нужно делать, ораторское мастерство, выступления, посты, вам нужно стать публичной личностью чтобы построить бизнес любой, тем более в интернете. Поэтому те, кто коучи, консультанты я обещала запустить программу, сейчас она немножечко откладывается. И если вы знаете, что там сумма 3-5 тысяч долларов за такую программу, то вы сейчас можете потренироваться, зайти сам вот сюда. Да, и у вас этих денег пока нет, или вы боитесь, или у вас там в одном месте жим-жим, ну, сама это проходила, знаю. Поэтому можете зайти ко мне сейчас в эту команду, я месяц буду с вами работать, вот вкладываться в вас по полному, буду вас вытряхивать все эти страхи, глюки и так далее. И вы можете потренироваться и увидеть, как строить бизнес, на, не только на путешествиях, а вообще, как строить бизнес в интернете. Набирать своих клиентов. У кого-то там преподаватель, может быть, там иностранного языка, математики, получаете копейки, кто-то из вас врач, логопед, менеджер, где-то вы еще работаете, чтобы построить бизнес в интернете, мне пришлось около 10 лет здесь возиться, ковыряться, чтобы разобраться в маркетинге, в продвижениях, в воронках и так далее. Я вам это все дам готово. И чат-боты воронки покажу, и как продавать, и как непосредственно общаться и так далее. И вы заодно прокачаете себя как личность. Кто-то уйдет из с, с, наемной работы, кто-то прокачает свой себя, и потом пойдет, ну, может быть, пойдете дальше, потом уже поймете, как это делается, и прокачаете свою работу на, там, консультирование. Это уже вам решать. Но у вас есть такая уникальная возможность, компания сейчас дает скидку, вместо 400 долларов в 134 заход, вот в, эту, в этот закрытый клуб путешественников, я вам даю 30-дневный коучинг, и поэтому мы будем с вами убирать ваши страхи и ваши, там, так вот, переходим мы к самому главному теперь, тому, о чем я заявила. Что такое самодисциплина и чем отличается внутренняя дисциплина от внешней. А теперь, внимание, двигаемся. Итак, в любом деле, в любой, вашем, в любой вашей цели, будь то здоровье, если вы больны, вам выгодно быть больными, да-да-да, по себе, я инвалид войны второй группы, имею контузию, и знаю, что такое быть прикованной, что такое позвоночник, что такое зрение. Поэтому если вы сейчас будете мне писать, что вы такие бедные несчастные, идите гуляйте берегом, вам выгодно быть больными. Вот я разозлилась, и теперь сейчас с вами резко говорю. Обычно я мягкие даю трансмедитации, медитации, а работаю по-всякому. Но в данном случае вот эти две девушки, которые молодые и красивые, меня разозлили о том, что они полные дуры, и не хотят ничего менять в своей жизни. Но, опять же, когда-то дурой была и сама. Поэтому поехали дальше. Итак, самодисциплина, воля. Итак, чем отличается внутренняя дисциплина от внешней? Смотрите, каждый человек приходит в эту жизнь, и он ничего не умеет. Чтобы ребенок начал ходить в горшок, мы его приучаем, просим, уговариваем, заставляем, ругаем, ну, в общем, по-разному. В итоге у ребенка вырабатывается понимание, почему нужно писать в горшок, а не в штаны. Логично? Дальше. Мы идем в школу, и нам не всегда хочется вовремя правильно что-то делать. И нас у оценками, мамы, там, учителя разными способами заставляют нас вырабатывать самодисциплину в том, что надо учить регулярно, писать регулярно, чтобы наконец выучить язык, там, считать, писать. Согласны? Так вот, чем отличается внутренняя дисциплина от внешней? Часто говорят, мотивация и дисциплина, что общего. Так вот, теперь смотрите, регулярные действия приводят человека к тому, что он в итоге получает. Ну, например, девушка хочет быть стройной, она понимает, что с таким весом ее ценность для мужчины меньше, какая бы она ни была классная. Но если она толстая, как корова, то понятное дело, что нужно работать над собой. И что она делает? Она находит, во-первых, убирает внутренние этим, конфликты. Она их пишет в я просто сама не один раз работала с такими девушками, которые за 2-3 недели скидывали по 10 килограмм. Они, они просто уходили эти килограммы, потому что есть внутренний конфликт. Обида на папу, на мужа, еще на кого-то. И человек вот, вот делает, а он ну, не пускает. Первое. Убираете эту проблему. Второе. Учитесь, находите коуча, который вас ведет через прописанные вами действия. То есть вы регулярно делаете, питаетесь правильно, делаете зарядку, причем ту зарядку, которая, вот, например, мне вот тут вот это надо подтянуть, я это знаю. Вот эти вот мышцы я немножко позапустила, они висят, я сейчас буду уже начал работать, еще буду работать более регулярно. Если с животом и с боками тут я работаю через свои практики растяжки, тут хорошо. Вот эта часть шеи, мне здесь нужно работать более детально с э, упражнением. Вот эти мышцы мне надо подтянуть. Это я знаю. Чтобы лицо было классное. Существует тоже масса э, медитаций, внутренний свет. я это даю. У меня куча этих всех есть программ. Это работает, и это надо, чтобы было. Но действие на тело, чтобы вы понимали. Если тело толстое, значит, вы больше жрете, чем положено тело. Это по себе тоже знаю. Прошла доли поперек. Поэтому вы выбираете регулярно те действия делаете, которые ваше тело, ну, например, вот уменьшает количество жратвы, и вы, естественно, улучшаете качество тела. Если вы ложитесь спать до 12, хотя бы для начала, потому что я сама себя приучаю, очень сложно приучаю, чтобы ложиться до 12. Я уже устала, а все равно вот мне мало мало изучаю, я пишу статьи, я что-то изучаю новое. Я жадная на знания. Поэтому понимаю, что уже пора спать. Я уже сижу, пока уже у меня не слипается все, Ложусь и думаю, ну как я могу других учить, если сама? Но это нужно тренировать, признаюсь честно. Поэтому раньше ложитесь, раньше встаёте. Это круто работает. Еду прекращаете после 18, а еще лучше после 17. Тогда молодость наступает, метаболизм улучшается и так далее. Это тоже нужно себя приучить. Если вы курите... И вы понимаете, что курящая женщина выглядит перед мужчиной не как мать его детей. Он бессознательно понимает, что курящая женщина не может дать здоровое потомство. Даже если он вам говорит, да-да-да, все классно, я понимаю. Но бессознательно у мужчины нет, не заложено, он должен, он хочет потомство здоровое. А если курящая женщина, то понимаете? И если вы понимаете, что вам надо бросить курить, найдите способы. Одна мне говорит, когда я бросаю курить, значит, я толстею. Значит, найди триггер, пойди к психотерапевту, заплати деньги. Пусть тебе поработают с тобой. Убрать этот триггер, который вызывает у тебя связку, эту связь между курением и, и полнотой. Но это же работа над собой. Дальше. Проработали вы этот триггер. Вам нужно работать над какими-то навыками. Например, ты хочешь там, стать балериной, а тебе уже 36 лет, ну, как-то уже, наверное, сложновато 36 лет начинать выстраивать себе, надо умом понимать, кого берут обычно балерины, то есть надо понимать, на каком возрасте берут у тебя, да, там даже сидят пропорции твои, там, ты худая, как спичка, такая вся правильная модель, например, да, но возраст уже не проходная возрастная. То есть тоже надо умом понимать. Значит, ищи, каким образом ты еще можешь, но действуй, а не просто мечтай, медитируй, ходи по, по гадалкам. Поэтому регулярные действия по направлению к вашей цели должны быть в обязательном порядке и вызывать у вас желание делать. Что такое внутренняя дисциплина? Если внешне вас заставляют в школе, мама, там, пока вы маленький, да, на горшок сажать там, Учительница там разными способом заставляет, чтобы вы там делали уроки и, и там получали пятерки. Там в армии вырабатывают, э, в армии вырабатывают э, дисциплину. Вот люди после того, как послужили в армии, э, те, кто ворами, кстати, ушли там до капитана, максимум, до, ну где-то под майора. Там еще мозги не заскорузлые, вот эти вот рамочные, да, потому что люди, когда позже уходят из армии, я сама служила, знают что ребята, когда уходят уже позже, там мозги настолько рамочные, они привыкли только под козырек, только выполнять желания других и цели, и им, они не умеют строить свои цели, свои планы и достигать, достигать результатов. Поэтому им сложно уже. Но опять же, никогда не поздно. 60, 50, 30, никогда не поздно. Поэтому цель и привычки. Дисциплина внутренняя – это зачем? Внешняя дисциплина – дается через воздействие, повторяю еще раз. Внутреннюю дисциплину человек может сам себя выработать, когда говорит себе, а зачем мне это делать? Вот это слово «зачем» — самый главный мотив. И поэтому вначале, чтобы выработалось «зачем», полезно, может быть, пойти на внешнюю дисциплину, в групповой коучинг, в личный коучинг, а это заплатить, извините, немеренно бабла или потратить количество лет своих немеренно, денег, нервов и сил. Или лучше пойти сразу, вот сейчас, как я вам предлагаю, пойти в эту ко мне команду, построить свой бизнес на путешествиях, получить доступ к платформе, где выгодные путешествия, приглашать туда людей, учиться быть публичной личностью, становиться интересным людям, давать пользу, становиться блогером интересным. Но для того, чтобы вы это быстрее сделали, вам нужен быть мотиватор. А это коуч, я или другой человек. В этом в итоге вы вырабатываете самодисциплину, потому что вы понимаете, а какие действия привели к результату, какие, количество, сколько количества людей вы привели на свой к себе через свои действия, свои поступки, свои выступления. Не сидите просто тупо в соцсетях и другими наблюдаете, а выполняйте свои цели. Сейчас у меня в Инстаграме есть, есть такая фишка, чтобы продвигалась лучше Инстаграм. Платишь людям там, определенную сумму денег, и они тебе там что-то комментируют. И ну, там небольшая сумма ты им платишь, но для того, чтобы Инстаграм больше активировался, чтобы... Больше продвигалась активность, чтобы показывали больше ваши, значит, всевозможные ваши посты. Есть такая услуга, одна из услуг, как продвигать, это заказать, чтобы люди комментировали. И вот я смотрю, я сейчас заказывала уже третью неделю виду, девушки, мамы с детьми, как правило, занимаются. Ну, как-то надо зарабатывать, они вот пишут там какие-то комментарии. Ну, такую порой фигню пишут. Я уже стараюсь под них и пишу. Ну, у вас же дети, вы же сами можете это делать для себя, выполнять свои цели. Ну, что ж, вы сидите за три копейки вот тут вот целыми днями, кого-то комментируете? Вы же сами можете свой канал раскачивать, приглашать людей на свой бизнес, ну, в данном случае на путешествия. Неужели это непонятно? Я уже и так, и эдак. Нет. Я попробую, я попробую. Вы хорошие советы даете. Понятно, что ты пишешь это все за деньги. Но неужели ты не читаешь пост неужели не поймешь, что для тебя это написано? Поэтому самодисциплина – это зачем? Если ты молодая девушка, студентка, и ты сейчас при папе, при маме, сейчас я говорю для Инстаграма, потому что там молодежь больше находится, ну, по крайней мере, у меня сейчас там, то не, рано или поздно папа или мама уйдут из жизни. Ну, получишь ты это образование, куда ты пойдешь, что ты будешь делать? Ведь сегодня мир живет в интернете. Понимаешь? Mm. Найди свою нишу, найди свой бизнес, который подымет тебя, сделает из себя уверенного человека. Детям своим покажи пример, как вести эти социальные сети, как вести блог, чтобы они там не всякую херню, простите, писали. Смотришь на моих знакомых тоже, и такие довольны, что там дети что-то делают. Да, людям надо, чтобы они там, люди любят развлечения, веселушки, понятно, вы тоже это будете делать. Тикток сейчас хорошо и правильно зайти вовремя. Тоже буду на этой неделе заходить уже в Тикток, потому что нельзя отставать от жизни. Так вот, покажи своим примером детям своим, не просто пихай их в какие-то вузы, покажи, что ты делаешь, результаты какие ты получаешь, сколько денег ты получаешь, как ты путешествуешь. Я сейчас про бизнес на путешествиях. Да? И дети сами захотят, это семейный бизнес а не сидеть и писать всякую фигню за три копейки получать. Вы понимаете, это другой уровень, другой уровень человека. Поэтому мотивация — это зачем? Мало эмоций и чувств. Зачем? Что будет, когда ты просто просидишь, выйдешь потом из декрета и пойдешь куда-то опять же сидеть менеджером или какие-то копейки сшивать? А может быть, воспользоваться тем, что ты сейчас в декрете, сидишь сутками в соцсетях, ну не сутками, сколько там ты сидишь, там пишешь какие-то комментарии. Девчонки, не обижайтесь, как кто сейчас меня слушает, мне просто больно за вас смотреть. Я вижу, какие вы умные и красивые, но вы можете зарабатывать больше. Вы можете зарабатывать десятки тысяч долларов, Просто включите мозги. Поэтому самодисциплина это способна действовать вне зависимости от того, что вы чувствуете. Хотите вы делать сегодня, не хотите. Хочу я сегодня обливаться холодно или нет, но я знаю, что если я не боюсь, моя энергия упадет. Если я сегодня не потанцую, не, не, не спою, что-то не сделаю, не выложу пост, то меня люди забудут. Недельку-две я не буду выходить в эфир, меня люди забудут, кому я нафиг нужна. Полно таких, которые сейчас что-то делают в эфире, поэтому задача – это регулярность действий, самодисциплина. Если вам не хочется делать, значит, вам это нужно делать. И так вы бизнес строите, вы лидером становитесь, если вы это делаете регулярно. То же самое в отношениях, вы лидер, когда вы отвечаете за регулярность действий, за свои поступки, за своих детей, за настроение свое, за настроение мужа. Это тоже лидер. Женщина в отношениях тоже лидер. Она ведет, мужчина зарабатывает, а она лидер. Она показывает, она как штурма куда капитану вести. Но она лидер, а не какая-то э, курица, которая сидит только с ребенком, выставляет фотографии про детей. Хорошо, супер, браво! Я тоже была мамой когда-то, знаешь, что такое маленький ребенок. Очень люблю детей. Я обожаю их просто, ну, просто, просто. Я, я, я просто тая. Я очень хорошо вас понимаю. Но, но, еще раз но, дети вырастут уже вот-вот, что вы им покажете. В школу их засунете, будете давать им что? От, откинете его, вот пускай учат, да? А может быть, покажете своим примером, как в этом мире интернета реализоваться. Вот, поэтому самодисциплина – это самое главное. Вначале вам дают пинок. В школе, в армии, в коучинге учат вас вот этого регулярности. Чтобы стать писать на горшок, вам нужно было поработать с ребенком, чтобы он писал на горшок. Правда? Тот, кто не работает с ребенком, они ходят в памперсах до нескольких лет. Я тоже это видела и тоже это знаю. Ну, потому что лень маме заниматься ребенком. Есть какие-то определенные физиологические нормы. знаю, как врач, как психофизиолог, что есть какие-то определенные э, периоды, но это работа наша. То же самое и с вами. Вначале, чтобы вы стали кем-то, вам нужно, чтобы кто-то помог. Дал вам пошаговый говорил, если поддержал вас, направил вас, какие-то страхи убрал. Потому что я, люди заходят ко мне сейчас, вот на эти 30 дней я даю бесплатно, вкладываясь полностью. Есть какой-то страх, есть какое-то неумение. Консультацию, в Консультацию. Да, я сейчас вкладываю, вкалываю, но я знаю, зачем. Я знаю, что будет на выходе. Я знаю, сколько буду получать денег я, но я знаю, сколько будут получать каждый участник, который зайдет сейчас ко мне в мою группу. Потому что там лежат большие деньги. Очень большие люди путешествовали, путешествуют и будут путешествовать. И неважно, будут кризисы, не будет кризисов, будет Путин воевать или Зеленский, или там Трамп, или там кто-то еще, или не будет, все равно люди путешествовали и будут путешествовать. Мир идет своим чередом. И только вы, я, любой из нас отвечает за то, что у нас сегодня есть. Поэтому самодисциплина – это ваша работа над своими постоянными действиями ради чего-то. Вам нужно увидеть эту десятую ступеньку, а потом спуститься на первую и сказать, я делаю вот это, вот это, вот это. Итак, несколько стратегий, дают пользу уже более конкретно. Несколько стратегий достижения цели. Я их пока выписала пять, но их больше, конечно. Первое. Фокусируйтесь на новой личности, идентичности я. Ну, например, вы представили себя на этой десятой ступеньке. Как вы туда достигнете, да, например, там, там, через 5 лет или там, через год вы хотите выйти на доход, там, например, там, ну, сколько там 10 тысяч долларов, ну, к примеру. Как вы поймете, что вы этого достигли? И вы себе представляете: угу. Я там на берегу моря, стоит там рядом моя машина, девушка недавно мне рассказывала свою историю, ну, как бы свое видение. Я там одета в то-то, волны, море, я иду в таком платье, рядом, рядом стоит моя, мой, мой красивый красный Мерседес. Я иду такая счастливая, довольная. Я кто? Кто ты? Я бизнесвумен, я личность, я женщина, которая сделала это. И ваша задача вот эту идентичность простроить. Можете ассоциировать с каким-то знаком, с каким-то символом, с каким какой-то метафорой. Зафиксировали в правое полушарие свой мозг. Я вот и вот, вот в этом состоянии внимание, зафиксировали. И, например, когда вы идете в бизнес, вот этот, который я сейчас приглашаю, или у вас свой какой-то там бизнес есть, вы там тупите чуть-чуть, да, вы делаете каждый день э, действия уже в роли той, которую вы там когда-то себе вот представили, что вот там вот такое есть. То есть вы уже не зайчик какой-то трусливый, боясь, а вы уже пантера, или вы там другой себе там представили какую-то метафору если вы бегите по утрам и вам не хочется бежать по утрам или делать йогу или, или там упражнение какое-то или вы тянете руку руку после шести часов за, за пирожным в холодильник я кто я кто я служанка я там какая-то называйте себя кем-то там таким нехорошим или я хм, вот кто-то и тут же ваша рука быстренько отойдет, потому что вы, вам уже не захочется будучи королевой или будучи человеком уважающим себя протянуть руку за этим пироженкой, потому что, дайте, любовь к себе это прежде всего уважение к себе и разными способами мы обучаем себя свое тело и свой ум это делать. И вы будете, например, бежать, вам не хочется бежать, и вы говорите, «Так я ж вот с этой десятой ступеньки себя вспоминаете, и говорите, а как я туда поднялся? Я ж бегал, бегала. бегала. Я же кушала меньше, я же на свидание ездила, я же путешествие ездила, чтобы встретить своего мужчину. Понимаете, да? Там бизнес построил на путешествиях, начала больше общаться, начала больше выходить из, из своей зоны комфорта. Или мужчина, который э, говорит, как выйти из зоны комфорта? Саша, если вы меня слышите, отвечаю, выходите из этой зоны комфорта. Заходить в этот бизнес и работать, потому что я вас знаю уже многие годы, я так понимаю, что вы особо ничего не делаете. Много рассуждаете, но, ни, но нифига не делаете. Так, то, что вы достойны уже иметь, вы этого не имеете. Хотя таланты у вас большие. А, очень серьезные таланты, да. Поэтому новая привычка для того, чтобы. Это одна из стратегий, чтобы у вас она выработалась, представляйте себя с той роли идентичности, которую вы там себя уже увидели. И я вам скажу, что это непростой путь. Ваше сознание будет старательно отвергать и сопротивляться всеми силами. Да, и это нормально, потому что в вашем ДНК-программе, в вашем теле сидит столько хлама, столько дерьма. И это не ваше. У меня не мое, у вас не ваше. Вам кто-то накидал потому что наша душа, по сути, чистая. Нам накидали, а мы это. Причем накидали здесь значимые люди родные, близкие. Сейчас не об этом. Это уже отдельная тема психотерапии. Не хочу, чтобы вы долго уходили. Поэтому ваша задача фокусироваться на том, что вы уже стали вот этим бизнесменом, атлетом, балериной, там, я не знаю, моделью, там бизнесвумен, кем бы там. Вот вам нужно в этом состоянии делать те действия, которые необходимы, чтобы были на десятом пути. Второй путь это визуальный путь. Визуальная визуальная стратегия достижения выработки самодисциплины мозгу все равно что вы в него закладываете это прошлый опыт опыт вы на нем действуете или конструирование мозгу все равно что вы в него закладываете и вот представьте что вы уже богатый человек что вы уже ум, уверенная мудрая женщина что вы уже любимая мама любимая жена и вот в этом состоянии идите и делайте те действия, которые для вас важны сейчас. Это как бы продолжение первого пункта, но это я бы отдельно выложила. <къем> и вот это вот состояние не только мечтать, но и делать, дает вам сцепку ума и тела, сознания и бессознательного. Я вот это колечко сейчас показываю вам. Это большой, красивый, крупный э, сапфир, сапфир, да. Да, сапфир, Слушай, я я годы еще люблю. Когда-то я о нем мечтала, когда-то я его визуализировала, я хотела большой и крупный. И в прошлом году мне его подарили, я его увидела, э, и мне его подарили. То есть это тоже, тоже все, ну, боже, это все работает. Ну, ну, я думаю, вы тоже согласны, многие тоже уже проходили подобные вещи, наверное, знаете. Дальше. Очень важная стратегия, создание, выработки самодисциплины это самому создать себе состояние дискомфорта. Если вы сами себе не создаете, вас жизнь так долбанет, она вас так заставит, что потом искры полетят. И я это по себе знаю, и по своим клиентам, и просто как человек опытом жизни. Поэтому самодисциплина это действовать, даже если вы испытываете жуткий дискомфорт. А когда вы уже приучили себя, вот почему путешествие, это тоже вызов у себя дискомфорта. Ведь новое путешествие, это всегда страшно. Я вот, например, неделю назад два дня или три ходила, чтобы провести роутер, поставить квартиру, которую я арендую, значит, по своему контракту аренды, провести, значит, интернет. Господи, непонятные законы. Этот арабский, который я не знаю. Какие-то отдельные только слова. Это столько нервов. Но зато я теперь знаю, что везде люди одинаковые. Они, их, с ними можно договориться невербально. Кому-то сделать комплимент, кому-то попросить. А кого то поставить руки в бок и сказать, а мне пофиг, где у тебя тюбетейка. Есть такой анекдот, знаете, да? Кому надо, кто хочет, расскажу такой анекдот. А мне пофиг, где у тебя тюбетейка. Есть такой анекдот небольшой. Поэтому это новый опыт. Зато я теперь знаю, например, как получить деньги через Western Union. Спасибо большое тебе, Аркадий, за подарок на дню рождения. Сейчас я вижу, меня слушают в Инстаграме. Я целый день ходила по этим банкам. Я искала, как эти деньги получить. В Египте это, это другой совершенно... Как... И, кстати, хочу сказать, те, кто работает онлайн, те, кто работает в интернете, вам не обязательно переводить деньги в ту страну, где вы живете. Это вам, кстати, скажу. Если вы живете в Украине, как я, например, да, или в другой стране, у вас есть банк, в котором привязана ваша карточка, вы можете переводить в ту страну, ту страну, где вы вообще зарегистрированы, и там, где привязана ваша карточка. И вам не нужно ходить ни по каким банкам. Вы открываете приват 24 вы вводите деньги на, по номеру, там, вестерн или там, какой там приходит через каким способом и вы перекладываете перечисляйте себе деньги на свою на свою банковскую карту и не обязательно перечислять деньги в ту страну где вы находитесь потому что у вас есть возможность вывести эти деньги без вопроса и так, далее. так это к и так дискомфорт вызывайте сами себе почему я стала путешествовать во первых я мечтала мне нравилось я представляла себе вот, вот как это классно потом я увидела, что это много страхов. Я не знала язык, я сейчас только начинаю изучать английский язык. Я учила немецкий, и немецкий я немного знаю, но немецкий никому не нужен, если ты не в Германии. Если немцы встречаются, я напрягаюсь, потому что я начала сейчас изучать английский, соответственно, я уже путаюсь, но это тоже опыт, тоже, что ты проходишь через страх, через дискомфорт. И постепенно, постепенно ты начинаешь общаться, открываешь рот, и у тебя получаются связанные предложения. А когда я себе поставила цель, что я буду в Египте до апреля месяца, я не буду здесь, не только буду тут тепло проживать, я буду изучать английский. Вот это так неприятно, когда это не понимаешь, вот так неприятно, когда тебя не понимают. Это так стыдно, когда ты не знаешь язык. Но я это делаю. Поэтому вызывайте дискомфорт у себя сами. Понимаете? Это третья стратегия. На создание себе искусственного... Помещение себя в искусственный э, стресс. Один из практик это есть делать то, что вы не делаете раньше. На своих тренингах я говорю: вот тебе страшно, ты там какой-то скованный, каждый день что-то новое делай. Иди не той дорогой, пини той чашки, заезжай не туда на ту заправку, э, и так далее, и так далее. Поэтому это дает вам новый опыт. Вы расширяете возможности своего сознания и бессознательного. Поэтому я регулярно обливаюсь холодной водой. Я уже многие годы обливаюсь регулярно холодной водой. И когда я не дома, у меня нет возможности выйти в ведро холодной водой. Вылить. вылить. Отклоняем. Кто-то нам звонит. И когда я выливаю на себя воду холодную, это вызывает у меня всегда очень ну, такое, ах, такое обалденное состояние прилива сил и энергии. Потому что Эдя выработала такую привычку. Но каждый раз страшно. Каждый раз страшно. Я вам скажу, не кажд... я себя чуть ли не каждый день заставляю, уговариваю, иду на вот этот геройский поступок. Потому что после этого я ощущаю прилив силы, энергии, и улучшается артур кожи, и у тебя есть какое-то довольство собой, что ты это сделал. Поэтому делайте то, что вам не нравится. Делайте то, что у вас еще нет. Это третья стратегия выработать внутреннюю самодисциплину. Дальше. Когда вы, например, куда-то едете, опять же, дополнительный ресурс вырабатывается коммуникацией, вы об, об, об, знакомитесь с новыми людьми. А сегодня на самом-то деле коммуникация – это самый крутой ресурс, это самый крутой ресурс, когда ты коммуникативный. Вот почему в коучинге, который сейчас люди заходят ко мне в эту программу, всего за 100 за 4 доллара, напоминаю, вы получаете коучинг. Вот когда вы заходите в этот коучинг, в эту программу, вы обучаетесь коммуникациям, вы сами становитесь интересными, вы с людьми общаетесь, вы говорите, например, даю такую практику – если ты боишься отказов, пойди, там, я не знаю, в какой-то крутой магазин попросись, чтобы тебя взяли, там, не знаю, security, например. Ну, ты знаешь, что тебе откажут. Вот пойди и сделай. Получи этот отказ заранее, да, благовременно. Так, солнце сюда уже идет, я предвигаюсь. Поэтому вот такие мы проходим всевозможные страхи и параллельно нарабатываем новые, новые ресурсы. Дальше сон, питание, спорт. Это крутой способ выработки нового э, вот этого качества, которое называется самодисциплина. Три источника энергии. Сон, питание и спорт. Если вы привыкли ложиться поздно, приучайте себя ложиться рано. Потому что биологию не обманешь. Когда женщина спит, когда работает луна, и лунная энергия идет, она становится женщиной. Когда она пашет ночами, она мужик по себе это знает. Хотя женщине нужно включать мужские энергии, чтобы логически мыслить. Мужчине тоже нужно быть тоже в женских состояниях, мы это знаем, и я сейчас не буду об этом говорить. Но тем не менее, и мужчине, и женщине ночью нужно спать, чтобы биологическое биоритмы работали на наш, для нас. И вот это тоже дисциплина. Если ты знаешь, что тебе нужно уложиться вовремя, я уже об этом говорила, значит, нужно себя уговорить на час, на полчаса, каждый день по чуть-чуть, чтобы не сильно давить себя. Поэтому нам нужна энергия. Чтобы стать дисциплинированной личностью, нам тоже нужна энергия. И, естественно, речь идет о здоровом питании. Перестаньте есть сахар. Меньше всего сахара. Больше фруктов. Почему я приехала в Египет? Здесь круглый год овощи и фрукты. Моя любимая манго – клубника и овощи вкусные, натуральные и так далее. Я люблю во все, в, в, на Кипре очень классные э, овощи, в, в Греции, в Испании, в Италии, везде. Э, везде у нас э, дома в Украине. Но зимой э, вот, вот, вот, вот эта штука мне тоже очень нравится. не картошка фри, не э, какие-то там в старайтесь приходить на здоровое питание. Ну, это же в наших силах, это дает силу, это дает здоровье. И об этом написано только литературы. На литературе, просто это делайте. Это четвертая стратегия. Пятая стратегия, выработка самодисциплины, это разгрузка мозга. С помощью бессознательно мы используем любимую, э, такую, мо, любо, любимая мной тема. я раньше не понимала, что это такое, потому что, ну, как бы, ну, не понимала. Теперь я знаю, и есть у меня программа по самогипнозу. Так вот, транс – это одно из трех биологических состояний, которые у нас есть. Во время транса у нас мозг отключается, во время транса мы можем задавать себе ту программу, которая нам нужна. Мы можем перепрограммировать свою жизнь, свои действия, давать себе состояния, которые нам нужны. Кстати говоря, скоро буду запускать программу по самогипнозу, поэтому следите за моими, за моими выступлениями, за моими постами. Но я это даю, трансы тоже буду давать, самогипноз буду давать сейчас в моей группе, которая заходит ко мне в бизнес на путешествиях. И всего это за 134 доллара. Но опять же говорю, много людей я не возьму, потому что я вкладываюсь в каждого много. Тот, кто со мной работал, знаете, что я вкладываюсь очень сильно в каждого человека, потому что неважно ваш результат. Потому что во время медитации, возвращаясь к медитации, вы переходите в состояние отключки хаоса мозга, и с помощью того же мозга, сознания, обучаете свое бессознательное давать вам то, что вам надо. В том числе вы обучаете себя самодисциплине. Это так работает. Тоже через бессознательное, с учетом работы с трансом. Потому что медитация ⁇ это способ хождения в транс. Я вам говорю, это как доктор. Так вот, чтобы следить те же самые влияния эмоций на наше поведение и усилить силу и концентрацию разума нам тоже нужно использовать трансмедитацию, но люди залипают или в трансмедитациях, или же делают голову задравший или уперший с лбом или то или другое. Наша задача делать это в комплексе, в комплексе, чтобы это было вот, вам было действительно комплексно. Поэтому трансмедитация, это вы, я не буду сейчас вам показывать, я это буду давать отдельно про как делать трансмедитацию, полно. У нас э, транспитация в интернете, в, в нашем ютубе везде полно. Я же даю самогипноз, который вы будете сами себя программировать. Ну, об этом позже. И люди, которые заходят сейчас ко мне в группу, бизнес на путешествиях, будут каучировать месяц, вкладываться в вас. Дальше тоже вы будете, я буду тоже вам помогать. Но тем, кто работает. Вот те, кто сейчас зайдут, я их отбираю, потому что не всех беру. Если те пришли, которые только понаблюдать и не делать, ну... Я такими не работаю, они и не делают. Работа, не работает, они, работу, они и не делают. Поэтому самодисциплина – это самое главное, что вас ведет к вашим результатам. Поэтому поставить себе цель через э, написание огромного количества желаний. Это повернуть свою жизнь на 360 градусов. Через что? Через выработку самодисциплины, через выработку регулярных действий, нужных действий на уровне привычки. Поэтому не ждите, что привычка сама у вас строится. Если вы привыкли э, кушать м, так, как вы кушаете, а знаете, что вам нужно по-другому, значит, нужно это делать по-другому. Если вы привыкли обливаться, то, мыться только теплой водой и знаете, что холодная вода дает иммунитет, тургор кожи, энергию, силу, и вам это не хочется, значит, уговорите себя, где-то заставьте себя, а потом вы скажете: «А -а -а -а -а -а Вау, я молочинка, да? Поэтому привычку внутреннюю самодисциплину вырабатывайте осознанно. Вопрос для чего? Вот туда, увидите вверх, что вы хотите. Если это отношения, это одна ваш, одни ваши действия, ваша тематика действия Если это деньги, это другие ваши действия. Но, кстати говоря, работала недавно с парнем, который пришел, у него бизнес не ладился, не ладился и там куча всего. И мы нашли одну главную причину. У него отношения с женой были уже такие порванные. И поэтому не шло по бизнесу, не шло по здоровью, и внутренний дискомфорт, и бессонница, и так далее. Поэтому всегда есть одна какая-то причина, которая мешает всем. Поэтому самодисциплина, подвожу итог, это возможности, которые ведут вас наверх. Выработка самодисциплины зависит только от вас. Внешне это когда вас подталкивают, в итоге вы становитесь более осознанным и сами себя ведете. И это нужно идти в тренинги. Не будет сами не получится. Это какая уж я осознанная, и то, если бы не тренинги, я бы сама бы вряд ли себя вытащила. Да? Потому что мы все скоты. Нас нужно подтаскивать, подталкивать. Ну так мы устроили. Хорошо это или плохо. Но ну, мы животные. Только мы социальные животные. Я это говорю, чтобы вы понимали, что ну, без сюси-пуси. Поэтому при любую привычку нужно выработать 30-40 дней. Потом закрепить ее за 90 дней. Поэтому есть тренинги 100-дневки, чтобы люди вырабатывали с другой, идентичнее с другой и я и становились другими людьми. Поэтому Надеюсь, что вам полезно было мое выступление. Чем было полезно? Напишите, задайте вопросы. В... Здесь будет ссылочка на мессенджер, где вы зайдете в чат-бот и получите от меня... Предложение прийти на консультацию, я не всех беру ко мне в бизнес, где я помогу вам построить бизнес на путешествиях через интернет. Такой же чат-бот будет у вас. Дальше об этом позже расскажу, не сегодня. Коучинг личный через построение бизнеса в интернет тоже будет в отдельной закрытой группе. И помните, однажды, когда вы принимаете решение, вы, по сути, меняете свою судьбу потому что мысль рождает действие, действия регулярные привычку, привычка меняет ваш характер. А характер, друзья, меняет судьбу. Поэтому самому трудно это, я знаю. И поэтому приглашаю вас в эту возможность бизнес на путешествия через личный коучинг, прокачать себя, получить массу других компетенций, умений, Путешествовать, зарабатывать, получать от этого кайф и не ходить гадалка. Меньше читать книжки. Книжки дают толчок, развивает ваше сознание. А дальше нужно действовать и в процессе действий получать другие результаты. Благодарю вас за внимание. Facebook, посмотрю, что вы написали. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Благодарю вас, мои хорошие. Спасибо. Вот, если вопросы вот. есть, поставьте здесь вопросы. Если вам было полезно, значит, напишите, пожалуйста, плюсик, насколько полезно. Десяточка. Потому что, смотрите, есть такой баланс. Взял, отдал. Вот вы слушали меня, вам было интересно. Разве дослушали? Значит, я вам отдала? Отдайте мне в ответ. Поставьте плюсик, комментарий, задайте вопрос. Потому что люди... Просто напишите благодарность, чем вам было полезно. Потому что, если люди этого не делают, я вам говорю честно. Люди, которые неблагодарны, они остаются на дне. Дальше, когда вы продвигаете себя в интернете, важно заходить к другим людям на страничку, лайкать, писать комментарии, не жлобитесь. Как вы, так и к вам. Это баланс. А я жду вас. В шапке профиля в Инстаграм есть анкета или чат-бот. Я не знаю, что там уже поставили мои помощники. И в Фейсбуке тоже поставим сейчас ссылочку на чат-бот. Пока-пока. Люблю вас, хочу помочь вам, потому что сама достигла, и с вами поделюсь. Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, Лайд Коуч, была с вами на связи. Инстаграм, Фейсбук. Люблю вас, спасибо, пока-пока.